Кребечки с вами, Шерин. И у нас... А, ну что, у нас? Ну как бы... Вот это. Интернет-кафе 2. По факту. 2 или не 2. Это же вторая серия. И я накопил за кадром 80 тысяч. И поэтому... И поэтому я такой крутой в очках монтирую видео. Вот. Mm. У нас сейчас будет фокус. Зачем я остановил? Не знаю. И поэтому у нас апгрейд. Э, Ой, не туда нажал, вот сюда надо. И поэтому. Вот так вот. И у нас открывается комната. Я, короче, миллионер буду. Вот. И поэтому мне надо пожать, пока эти уйдут. И для этого, я думаю, можно пока что просто поспать а поскольку мне надоешь надо ес д этим алфавит надо е задать и поэтому э, я сделаю вот это ч обойдем вот так вот так вот так вот, вот, вот все теперь ставим э -э... ты тоже не расслабляешься вот так вот все теперь ты будешь за аркадий сидеть понял так ставлю сюда кресло сюда чути я, я вообще на, наловчился теперь типа попадаю в кого-то да. вот с по Майнкрафту мне кажется она не так стоит вот так вот ага. раз два и все у меня все чутенько теперь я могу попробовать купить парочку еще аркадных автоматиков вот, и поэтому дам доступ. Зайдем в магазин, купим аркадный автомат второго уровня. И можно, в принципе, отдыхать и ждать, пока накопится. еще деньги. Я тут так думаю, может мне сейчас теперь в этой серии заменить все на третий уровень. И это будет прикольно так-то. А у нас по заданию надо 80 компьютерных человечков. Ну, чтоб 80 человек посидели за компьютер. А для этого мне еще осталось один. Вот это конечно. Я сейчас выполню задание. Только давай ты побыстрее, или я не знаю, ты побыстрее. Кто-нибудь там побыстрее поиграйте. Я вот. Э этот хакер такой четкий, чтобы взломать Пентагон, да? И куда? Я не понял, ты что? взломать Пентагон, кто будет? Обидно. Никто взломать Пентагон сегодня не будет. Вот. И поэтому обследуем. Я вижу призраков. Блин, прикольно. Теперь я вижу призраков, но мне это не надо. Я думал, что можно купить покушать. Хоп. И теперь... О, кстати. Сейчас я выполню задание. Наверно. Давай, иди. Сюда играй. Играй. Сядь, поиграй. Поиграй, Сядь! Куда убежал? А кто будет следить за игрой кальмара, а? Окей, okay, давайте вы, мадемуазель, а не хочешь сесть си за компьютером, нет? Ну пожалуйста. Ну-ну-ну пожалуйста. Ладно, так я походу не допрашиваюсь. Мне надо просто сдать три. -ки. А, я уже подумал, что все-таки допросили. Ну нет. Ну давай-ка тороты да -да -да -да вот э сюда. Вот там еще чуть-чуть чуть-чуть осталось за компьютером сидеть. Вот ты у не видишь там. С тем, что ты сюда пришел? я не понял. Ты посмотреть пришёл? А, ну ты я не окей. Так тоже можно. Ой, у меня деньги летят со скоростью света. О, всё, я выполнил задание. И мне подорвали кое-что. И поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ой, перекладывал. Семь вот сюда уже, вот, раз, два три, четыре, ой, опять криво Все, я выполнил вторую миссию и поэтому я иду забирать э, что там было. Пять компьютеров эм, второго уровня. Не, ну как бы спасибо, только я хотел бы третьего мне было бы ну ладно, и так сойдет. И поэтому я думаю, можно будет покупать. Эмма, а мне хватит денег? Я лучше сейчас вот так вот сделаю. Вот, ой, это уже мне не надо. Вот это мне надо. Эй, клавиатуру можно купить. И мышку. Вот, не хватило, я еще хочу покупать вот и поэтому забираем это все ставим потому что я э, вот это м -м, круто бизнесмен вот э, мамкин бизнесмен получаю деньги жалко что не настолько вот э, и теперь э, я могу мне кажется так неудобно сидеть ну как бы, ну, не, не ну типа, ну, куда-то не туда поставлю. Вот, и поэтому я не знаю, куда мне делать вот эту вот точку. И я сейчас это гениально. Смотрите, какая у меня идея появилась. Поскольку тут можно делать вот так вот. Вот, кто умеет, знает английский, то поймет. вот сюда, вот сюда, и мы делаем вот так вот, плюс 2000, я манкин бизнесмен, да, теперь, если тут никто не сидит за этими, я могу их тоже продать, Все продаем. Все, мы спились, больше у меня ничего нету, это все из-за ой, Казина, Казино. Вот, это все из за казино. Не на это говорить. Так, Теперь у меня хватает денег на покупку эээ. их. Да теперь у меня хватает покупку на вот эту машину, которой мне не хватало, оказывается. Ну, я не знала мои моя посылка понятно а подождите ка я выполнил второе задание что у нас там по третьему? убить стилов гениально ну стив привет я люблю убивать стилов а можно мне а ты считаешь это за сила а? это алекс ну ладно я не кромсаю кого попала или, может, Крам кого попала? Ты чё за тревога у тебя? Стоп. Если это тревога о, о том, о чём я думаю, тогда у меня... М. Ну, вроде как, всё правильно. Я думал, что у меня один компьютер не будет работать. Но всё работает насколько я знаю. Теперь э, я куплю мышку, вот. Может, третьего уровня? Мне хватит? Хватит. Должно хватить. Нет, не хватает! Мне вот эту аркадную машину, вот эту. А, ну, ладно. Или, может, хватит? Нет, не хватит. И потом надо покушать. Кушаем, кушаем, кушаем, кушаем, кушаем, кушаем, кушаем, кушаем. Надо уметь читать, а то у меня тут нечего делать на этом ютубе. Вот. Вау. Ааааа! У меня хватает я, У меня хватает! Я могу купить себе аркану маслиру. Теперь у меня денег на покушать. Вот это мы уберем деньги в ящик, в котором мы никогда это не будем трогать, наверно. Я запутался. Э, теперь, что теперь? А ну что теперь? М? Что теперь? Э, э, я не знаю, что теперь. А теперь мы. Опа, Стив, привет, мне красиво надо покромсать. Куда? Я тебя кромсать хочу. Ты что закрылся вообще офигел? Открытный. Вс. Этот парень просто любит жить. Так, надо выбрать конкурента, чтобы у меня не было конкурентов по Майнкрафту. Вот. Иди сюда. Вс. Теперь их у меня нет конкурентов. Но и меня пока похитил где-то а ты ч бессмертный что ли, а? Я так понял, да, он выкует на меня. И поэтому... Те кто такой? Те кто такой? что ты в стенку сверишь? Можно я посмотрю? Что тут? Вроде ничего нет. А, ты по компьютерам ходишь! Ну, в принципе, ладно, я тоже хожу. И ничего с ними не стало. там. там, там. А ч мы делаем? Вот, эээ. Вот вам яблочко, а ну вы не заберете, поэтому дайте яблочко. Эээ, теперь. что теперь? О, вы ч, знакомитесь? А ч на меня-не-не-не. Спасибо. Ой, где? Кто? Это? В принципе, нормально, зато поспать можно. Опа! Теперь я сплю, сплю, сплю. Так, надо нам сейчас задать э, конкретный вопрос, точнее ответ ли вопрос на. Блин, э, несколько у меня, Ух ты, я оказывался мамкин несмешняк. Так, э, что мне делать? Мне надо улучшить все до третьего уровня. И поэтому, я думаю, можно начать сначала все из аркадных машин. Это такая, это долгий ящик, долгий не при... про ли про ли про ли про лы Вот. Вот это мы ставим вот сюда. А ты что смотришь? Так, что у нас пойдет на обновку? Эээ, -э мышка, буквально это. Так, что ты хочешь? Майнкрафт. Для Майнкрафта надо хорошее видеохактарки. Всё, значит мы прокачиваем вот это. И для этого нам надо 9000, которые у меня, я не знаю откуда есть, но у меня есть. Теперь у меня здание надо, где по УП в Майнкрафте мышка хорошая. Поэтому мы покупаем мышку, здесь не хватит. Упа-упа, и не, хватило. Дальше у меня ничего не хватит, наверное. И так я забираю, и вроде как я могу заменить вот так вот. Вот, о, заменил. все Так, э, чего вы хотите от меня? Что так смотрите? Спасибо. За холосые глазки я вам не, не, не, не разрешу сидеть. все Оказывается, она просто хотела за хорошие глазки, посидеть за компьютером, а у нее не получится. Да? Теперь у нас Пьюдипа, интернет кафе. Круто весело обалденно. Э, слушай, можете клаву обновить? Да? Ну сейчас обновим. Магазин. Э, где у нас клава третьего уровня? Теперь хочется сумок обновить третьего уровня, ну у меня денег нет, короче, я сейчас наберу много-много денег и вернусь, вот. ну вот я набрал 11 тысяч, мне лень дальше набираюсь. вот ну, точнее не лень, но просто очень долго пройдет Время. день пройдет примерно, а я не думаю, что вам надо еще задержка прям полная. По ютубу что-то на месяц пропал с всем видео вот и поэтому я что я я хочу попробовать вот это опасно могу проиграть я но попробую э, вот это эм э, э, ну что сказать сейчас я наберу и попробую отыграться так, я, короче, кое-что продал. Вот. И можно, в принципе, попробовать э, сейчас опять поиграть. Погнали. Лудбэк. Вот. Ну, серединку дайте. Ну, окей. А, Shu стоп, если опять на серединку нажмем, мне? Мне кажется, или если будем нажимать вот сюда. Я выиграл опять свои. Это... Если я сюда... Эм... Ну, короче... Сейчас попробую опять откупиться. Короче, я набрал еще много денег. Вот, и поэтому можно опять в лутбукт поиграть. Эм... А, ну, конечно, так. Ааа, надо поискать. Стива Стива его есть. Нету ни одного. Жалко. Очень жалко. Ну, сейчас попробуем хотя бы выиграть Я 1 миллион. Ну, погнали вот этот. 50 тысяч. Ну, хотя бы плюс ушел. Теперь у меня есть 10 тысяч. Я богатый. Я могу теперь все улучшить, э -э, и поэтому, я думаю, я куплю все тут с третьего уровня, вот. Аркадные машины, точнее. Я думаю, мне хватит 8 аркадных машин. Раз, раз два, три, а значит всё по три, ну по четыре. Купить вот эту штучку. Она немало стоит, 100 тысяч. Я думаю, как мне тогда быстро заработать 100 тысяч. Но я знаю как. Только вот есть одна проблема. Я могу проиграть 100 тысяч. Ну, в принципе, я думаю, к третьей серии я на АФК стою. Если я в минус прям реально много И я не буду в минусе. И поэтому открываем вот этот. Я получаю действие... Я выиграл 200 тысяч! Так, и поэтому можно, можно, можно, можно, можно. Можно сейчас сделать вот так вот. Теперь моё, моё кафе... Стоп. Я подумал, что можно это, это лямбский сквозь. Теперь у нас 3 гигабайта интернета, 3 гигабайта. И поэтому у меня X2, и поэтому... Я миллионер! Я могу даже попробовать еще раз сыграть, Потому что я и так буду в кроссе. Вот, и поэтому... Поехали еще раз. Я могу такой сюда, как настоящий миллионер. Вот сюда, вот сюда. Знаете, что это было? После огромного плюса должен быть огромный минус. <смех> ну, как бы, я угадал. А теперь, всем пока-пока. Э -э, я думаю, в третьей серии у меня будет просто, не знаю, миллионов каких-то. Э -э, всем пока-пока.